скажите мне, экран видно? Видно, видно. Значит, первый вот совет – это нужно выбирать оптимальное время для своих публикаций. Необходимо создать свой контент-план. Нужно применять обязательно хэштеги. Тема хэштегов очень интересная. Я отдельно могу урок подготовить и рассказать. Используйте масс-холлойку. Рекомментируйте чужие посты. Вам понравился пост. Вы его прочитали, и нужно писать обязательно такой комментарий. Я рекомендую всем обязательно э, прочитать эти все комментарии. И на каждый комментарий обязательно дать осмысленный ответ. Таким образом вы привлекаете внимание людей, которые давали комментарии, этим постом, к своему аккаунту. Рекомендую, что обязательно нужно поддерживать связь со своей целевой аудиторией. С вашими подписчиками. Даже он уже ваш подписчик. Он вам ну, написал комментарий, обязательно напишите ему. Обязательно публикуйте сторис, Они тоже служат инструментом для продвижения вашего профиля. Обязательно надо публиковать видео видео контент чаще всего комментируют значит, следующий совет это использует геолокацию это как бы инструмент раскрутки следующий значит, совет это сотрудничайте с другими аккаунтами такой обмен аудиториями даст обоюдную пользу Добавьте немного синего. Существует такая статистика, что согласно исследованиям, вот публикации с синим цветом получают на 24 процента больше лайков, нежели фото с красным или оранжевым цветом. Призывайте людей к действию. Обязательно нужно делать это, чтобы активировать вашу аудиторию. <с English> Не бойтесь часто делать публикации. Может показаться, что чрезмерная активность будет вызывать раздражение, но на самом деле все не так. Многочисленные исследования также подтверждают, что чем чаще публикации, тем выше показатель вовлеченности пользователей. Обязательно подписывайте фотографии. Следующее – это проводите конкурсы, потому что это есть вовлечение ваших подписчиков в активность активность Это используйте другие социальные сети. То есть вы ищите подписчиков по хэштегам. То есть лайкайте и подписывайтесь на пользователей, которые расставляют хэштеги актуальные тематики вашего профиля. Давайте целый час прошел. Если мы еще будем, и тем более у вас половина. Давайте до следующей недели. Продолжение. Хорошо, хорошо, Наталья. Да, давайте таким образом. Спасибо вам за то, что вы пришли за то, что вы меня смотрите и слушаете. Вот 2 марта тогда и продолжим. Хорошо, договорились? Спасибо, Геннадий, вам спасибо. Всего доброго.